Три вареных яйца трем на мелкой терке. На этой же терке натираем один плавленный сырок. К яйцами сыру добавляем курицу. Солим и перчим по вкусу. А затем небольшими порциями добавляем 1-2 столовых ложки майонеза. В итоге должна получиться густая масса. Дальше застилаем рабочую поверхность пищевой пленкой, берем высокую формочку небольшого диаметра, которую можно сделать из жестяной банки от сладких напитков и формируем из приготовленной массы три свечи разной высоты. Затем высыпаем в тарелку 100 граммов жареных измельченных грецких орехов и обваливаем в них наши свечи. Теперь из кусочка красного сладкого перца вырезаем пламя. Весь оставшийся майонез перекладываем в пакет. Срезаем уголок и переходим к оформлению салата. Майонезом рисуем на каждой свече потеки, а сверху по центру устанавливаем пламя из перца. Украшаем салат веточками укропа. Вот и все. Очень вкусный и красивый праздничный салат готов.